<свес> <свес> и мы продолжим говорить сегодня про экзотичной країни. и до нашей студии уже приєднався эксперт. Это Ганна Збранцяков, глава департаменту VIP. Вот так он называется, оператору TPG, и сейчас мы будем говорить про... Кению Одного разу мы уже вспомнили про эту страну, когда я делал тему ТОП-5. И сейчас, более докладнейше, уже поговорим и про авиаперельеты, про экскурсийные программы, ну и, возможно, быть, еще нюансы, которые следует знать украинским туристам. Доброго вам дня. Добрый день. Ну, кения у меня сразу ассоциация, что это мега экзотика, это что-то необычное, что-то новое и что-то абсолютно неизвестное. И даже как туда лететь, тоже непонятно. И да, и нет. С одной стороны, действительно, для украинцев это очень экзотично. Думаю, каждый слышал про эту страну, и первая ассоциация – это африканская саванна, множество животных. Вот. Но далеко не каждый слышал о том, что Кения также обладает потрясающими пляжами. Совсем не хуже, чем на Занзибаре. Это все те же безупречные белоснежные пески. Это линия пляжа, вытянутая на 500 километров. Пляжи широчайшие, лазурный океан и широчайшая инфраструктура. Вот. На самом деле то есть для украинцев направление действительно очень новое, но, не побоюсь этого слова, Кения давно стала практически масс-маркетом для европейцев и американцев. Угу. То есть очень многие знаменитости Голливуда выбирают Кению именно в виде направления для медового месяца. Например, та же Иванка Трамп, Парис Хилтон, то есть огромное количество людей угу. из Штатов, из Европы летают в Кению. Кения обладает огромным количеством отелей и очень-очень развитой инфраструктурой. Вот, поэтому грех и нам, украинцам, не, не, не разведать это прекрасное направление и не впечатлиться, не восхититься тем, что оно предлагает. Но я так понимаю, мы летим или через Эмираты, или как-то так, или есть прямой рейс? Есть прямой рейс, угу. да, да, есть прямой рейс. Мы летим прямым рейсом из Киева, стартуя с 11 октября и далее с периодичностью в 10 ночей. Летим с допосадкой в Асуане, угу. вот, и в общей сложности менее чем за 10 часов мы попадаем в Мамбасу. Мамбаса – это прибрежная часть Кении, то есть там, где находятся все эти безупречные пляжи, о которых я говорила. Но говоря, если об тайной базе, это первая береговая линия, вторая только береговая первая. только первая. Ну, ни в коем случае вторых линий нет, это только первая линия, все отели тянутся вдоль побережья. Более того, в Кении можно все, то есть им разрешается застраивать отели прямо, вот некоторые виллы стоят прямо уже на песочке, угу. поэтому эксклюзивная возможность для туристов выйти из номера и сразу Плыть, сразу нырять. Ну у меня, наверное, такой стандартный вопрос каждого туриста. Но это же Кения, это же Африка, там же зараза какая-то или что-то какие-то надо... работать, перед тем, да. а, Ну видите, европейцы, Парис Хилтон и Иванки Трамп не боятся туда ехать. Я думаю, если бы там была зараза, не была бы Кения настолько популярна а. везде в Европе и в прочих, штат, в прочих странах а. высокоразвитых. Прививки не нужны. Об этом можно, для тех, кто не верит, прочесть на сайте, официальном сайте, на сайте посольства Кении, как на кенийском, так и на, нашем, на нашей страничке. То есть никакие прививки не требуются. Для особо впечатлительных, переживательных, конечно, можно сделать прививку от желтой лихорадки. Она делается простейшим образом, за 10 дней до поездки сертификат будет действовать 10 лет. Uh -huh. То есть можно будет поехать в любую иную страну Южной Америки или африканскую страну, которая подвержена uh -huh. желтой лихорадке. Вот. Но на самом деле последний случай и малярии, и желтой лихорадки в Кении случился в 1996 году. С тех пор страна чистейшая, и волноваться совершенно не о чем. Они... Кения находится рядом с Танзанией, вот. У нас ездило свыше тысяч туристов за прошлый сезон, ни один человек не вернулся заболевшим, ни у кого не было даже банальных каких-то кишечных заболеваний uh -huh. или там, расстройств, потому что питание, экология, здесь все очень чисто и безопасно. Поэтому на самом деле это очень древний махровый миф, что там можно uh -huh. что-то подцепить, да? поэтому можно совершенно не переживая ехать в Кению. Ну вот мы начали говорить по поводу отелей, первая библиевая линия, там трехзвездочная, четырехзвездочная, пятизвездочная отель. Есть эта градация? Есть, есть, и она довольно-таки строга, то есть э, тройка уровня четверки, вернее четверка уровня тройки быть просто не может. Угу. Э, строго э, рассматривается звездность отеля и выдается. В связи с, вернее, в соответствии с тем, что предлагает отель. Поэтому пятерки здесь действительно есть, делюксовские, э, с потрясающим питанием. С таким питанием, которого я не встречала, наверное, нигде. Там, где подают, например, черную икру на ужин, подают голубых омаров. Вот. То есть, э, делюкс, настоящий, самый что ни на есть делюкс. Вот. Есть также и для более бюджетных путешественников отеля. Просто чистенькие, симпатичные на первой линии, которые имеют кровать, шкаф, санузел и кондиционер. То есть mm -hmm. простейшие условия, да, без телевизора, но зато на первой линии, на потрясающем пляже. И такие отели стоят от 1400 на двоих, то есть можно mm -hmm. такой отель забронировать и поехать в же на С поводу бронювания, расскажите, у вас на сегодня есть пропозиция, которую вы озвучили перед началом эфира, что это за пропозиция и, возможно, кого-то это зацикавить, а также это в какой-то мере дополнительный бонус для того, чтобы отправиться в Кению. Да, в первую очередь, любая бронировка, которая поступает сегодня на путешествие в Кению, получает небольшой бонус 50 долларов от цены, которая указана у нас в онлайне. А также прия... самый приятный розыгрыш, невероятный, это даже не розыгрыш, а предложение бронировки, которые будут сделаны на отель Sandy's Tropical Village, который находится в одном из лучших районов Кении, получают бесплатное сафари. Я думаю, каждый знает, что сафари – это очень недешевое удовольствие. А так с вот сегодня... кем те, кто бронировал Танзанию, те, кто были в Танзании, знают, что от 600 долларов стоят сафари всего лишь на один день, на одного человека. Вот. В Кении это удовольствие дешевле, Вот в чем еще одно вкусное преимущество Кении. В Кении это стартует где-то от 230 долларов за одного человека, потому что сафари-парки ближе, не нужно дополнительных перелетов. То есть два часа, и от пляжного отеля вы уже попадаете в девственную саванну и наблюдаете пятерку, африканскую большую пятерку, всех животных и поразительные пейзажи. Вот. И подобный тур сафари сегодня абсолютно бесплатно будет предоставлен для туристов, которые выберут для себя отель Sandy's Tropical Village, отель, который находится в регионе Малинги. То есть экономить на экскурсии, я хочу сказать, на задоволении, но на нем не нужно экономить, если вы находитесь в этой стране в первый раз. Это действительно такой фидбэк, яскравое дополнение и мотивация, прежде всего, для того, чтобы отправиться до Кенеи и действительно расширить географию своих подорожей, потому что страна у нас додается все больше и больше, для подорожей из Анзибар стал больше доступнейшим, мы уже про это с вами, до речі, и спілкувалися, и говорили, сегодня мы его также выбрали в интернете ванкового параду ну и э, расскажите тогда уже трошечки детальнейше про сафари, как он начинается, что там можно побачить. Короче говоря, презентуйте его. Можно увидеть нечто чудесное и волшебное на сафари. Каждый, кто там побывал, я думаю, со мной согласится, что сафари дарит тебе намного больше, чем ты представляешь. То есть э, еще... Год назад для большинства сафари казался чем-то вроде для некоторых это казалось что это охота, где-то сидишь в кустах и Полюешь. ждешь, да, да. какую-нибудь лани или импалу. На самом деле нет, сафари это исключительно, то есть перевод <клево> даже с вахили это приключение, эм, пригода, да, то есть это ты садишься в джип и едешь по просторам саванны. Причем Кения чем еще интересно, что здесь можно, есть некоторые парки, в которых можно off роуд съезжать, то есть не по протуренной дорожке, но, например, можно по тропиночке на джипе тихонечко ехать за животным и наблюдать его настоящую жизнь где-нибудь там в кустах, да, то есть очень широкий спектр сафари. Здесь удивительные отели, отели на деревьях есть, например, то есть высокие, огромные деревья, на которых построены домики, вот, что абсолютно безопасно, находясь в этом домике, который состоит, собственно, из кровати, из рукомойника простейшего и не имеющий как такового потолка, то есть натянутая сетка, абсолютное единение с природой. Это безопасно, естественно, вы со своего домика можете ночью наблюдать, как гуляют, например, большие кошки, как ходят где-нибудь рядышком жираф или слон. Вот. Кстати, есть такая интересная история. Королева Великобритании Елизавета, собственно, стала королевой, находясь в Кении, в этом вот знаменитом отеле «Три Топ». Она Нет, поехала она поехала в отпуск на сафари. Королевская семья очень любит Кению, и Кейт Миддлтон получила предложение от принца в Кении, именно руки и сердца, когда они были на сафари. И королева Елизавета, значит, в 1952 году, Ездила на сафари в отпуск коротенький, и в эту ночь э, умер ее отец Георг VI, то есть она проснулась на этом дереве, заснула принцессой, проснулась королевой. Вот, то есть поэтому Кения очень горда, что Елизавета... Сна, да, то, получила там, трон, скажем так, на земле. Девчата, если вы это слышите, то ж, прямуйте до Киньи. Можливо, действительно, одни ночи вы прокинетесь королевой. Да. Причем, что этот отель до сих пор существует. Естественно, он катастрофически горд, что м, приютил принцесса королеву. Вот, И этот номер можно забронировать, то есть они сохранили все полностью, как было в 1952 году. Осталась даже та же кровать, где ночевала Елизавета. Вот, И этот номер стоит всего лишь на 50 долларов дороже, чем все остальные. То есть, поэтому, то -то, может, каждый... его с таких э, незвучайных отелей до музейного экспоната. Да, да, И его можно забронировать и можно забронировать дійсно чувствовать, возможно, дотик королевской атмосферы. С приводу сафари поговорил, с приводу отелей теж в какой-то степени. Расскажите про кухню. Я когда теж готовил, там есть какие-то такие філе, чи щось таке, зовсім Ой, із ряду... филе, или что-то такое, совсем ходячее. Расскажите, она там очень-очень необычная и имеет там очень много страв. Сложно сказать, что она слишком уж необычная. Киинская кухня похожа на танзанийскую. То есть для людей, которые путешествуют с целью попробовать что-нибудь совершенно уж необычное, к сожалению, такого прям уж там нет. Там кухня очень похожа на нашу, они не любят острова, то есть в основном это много очень рыбы, много морепродуктов, много фруктов, много курицы. Вот. А также у них просто есть знаменитейший ресторан Карнивор входящий в топ самых знаменитых ресторанов мира. Он находится недалеко от Найроби, где подается мясо всех диких животных. То есть ты приходишь, оплачиваешь около 30 долларов за вход просто, и тебя почуют мясом зебры под соусом чили, мясом дикой антилопы под соусом пири, -пири из какой-нибудь клюквы. То есть огромное многообразие всего... Мясо, которое можно себе представить, и обычного вроде говядины, свинины, и вот такого необычного, как зебра и антилопа гну. И ешь, пока ну, практически не лопнешь, пока не поставишь красный флажок на столе, не будут останавливаться и будут тебе сносить эти все стейки а мяса. Чер почему не белый. Uh, то есть только красный этот флажок будет обозначать, а что нужно можно, остановиться. Можно только красный. Вот, когда человек уже совершенно не в силах больше съесть, ни куска, вот тогда от него. А, а если он голодный, приходит в паршу, то и какие пропорыйся такие. там какие-то резновые вещи варианты? Нет, нет, красный флаг, то есть пока не наешься, mm -hmm. чтобы обозначить, что человек сыт, доволен и готов отдыхать. Если вот выбирать систему питания в отеле, mm -hmm. то что лучше, есть ли там All инклюзив всеми нами любимые? Есть All Inclusive, All Inclusive очень качественный, они не приемлят никаких разбавленных соков или mm -hmm. пакетированных даже соков, обязательно только манго, фреш, обязательно, ну вообще, в принципе, все фруктовые фреши манго у них очень много, поэтому он везде. Mm -hmm алкоголь у них всегда обязательно импортированный, то угу. есть местный какой-то разлив не приветствуются, и все включено в хороших отелях действительно высокого уровня, поэтому туристы, привыкшие к Турции, к Египту, к Доминикане, возможно, будут очень довольны пакетом «все включено», и он действительно рекомендуется. Но я всегда рекомендую его в отелях хорошего уровня, то есть в пятерках или в очень крепких четверках, там, где действительно будет огромное многообразие блюд. Если же мы едем в Тройку, например, да, то достаточно брать завтрак или завтрак-ужин, потому что Кения, в первую очередь, как я говорила вначале, это большая инфраструктура. Mm -hmm. То есть город Мамбаса – это второй по величине город Кении. Там огромное количество баров, кафе, ресторанов, ночных клубов, казино, парков развлечений. То есть туристу есть где выйти. Это все в пешей доступности. Если хотят попасть в центр, можно даже ехать не на такси, а сэкономить и а поехать на тук-туках, по типу, uh -huh. как в Таиланде. Да? То есть отдых получится действительно экономичным. В местной кафешке можно также, как и... На Занзибаре заказать морепродуктов, э, вина и много фруктов и ограничиться на двоих 20 долларов. То есть питание недорогое и очень вкусное. Это все свежевыловленная рыба или морепродукты. Э, поэтому, поэтому с питанием, с чем-с чем, но с питанием точно не возникнет никаких проблем. Питание здесь на высочайшем уровне. Ну, интересно, какие сувениры привозят? Что-то можно купить, пошопиться на какие необычные вещи? Ну, наверное, в первую очередь, это знаменитый кенийский кофе. Кофе – это одна из мировых столиц по экспорту кофе. Вот. Для кофеманов будет также интересно съездить на плантации кофе, посмотреть, как он там растет. Вот. Лично я везла целую сумку кофе. Он действительно вкусный, он дешевый, за 3 доллара можно купить такой вот большой пакет. Вот, естественно, он различных видов, разные прожарки, и действительно очень-очень вкусный. Вот. Также это местные сувениры культуры с вахили, это местные, местные виды алкоголя интересные, это... Mm -hmm. Ну, в основном сувенирная действительно mm -hmm. продукция, ну и фрукты любят наши туристы везти оттуда. А там, можно? Можно, да. Можно везти не фрукты, но не можно везти фрукты? Ну, no, может быть, есть какой-то запрещенный, может, фрукт. Сейчас вот недавно вернулась из Занзибара, у них очень похожие требования на границах, поэтому я взяла целый чемодан, и манго, и ананасов, и вот такую вот папаю. А який и... лимит, якое и... обмежение? Тобто, чтобы не придбать там и, например, не торговать в стране? Есть, сколько там дозволяется с собой провозаты ритомитные продукты, в том но, числе и харчевое. Есть лимиты, как обычно, литр крепкого алкоголя, но как-то это на границах не, не блюдут. То есть, лично я везла вот, 5 литров джина занзибарского, например, для наших агентов. У нас будут мероприятия скоро вот, для того, чтобы продегустировать. Поэтому они, в принципе, не останавливают, но, как правило, это 2 килограмма фруктов, и их можно в ручной кладе повести, то есть упаковать хорошенько и вести в ручной кладе. То есть это позволяет. А еще категорично можно было забронять из Кении Из Кении категорически нельзя вывозить кораллы, так как побережье Кении очень богато коралловым рифом. Это не просто... Не просто риф для того, чтобы понырять, это настоящие национальные морские парки, которые просто пестрят удивительнейшими кораллами и подводной жизнью. Поэтому кораллы строжайшие запрещаются вывозить. Нельзя вывозить ракушки, нельзя вывозить слоновую кость и прочее. То есть такие вещи, конечно же, вывозить нельзя. Мы, в принципе, про о про чём говорили, и я так скупил себе на думке, что про ВИЗУ, начебто, да, не сказали. Да, не сказали. Давайте, все-таки, там есть определенный перелик документов, сколько она стоит и за сколько нужно ее делать? Все намного проще. Ни за сколько, никаких перечней документов. Мы приезжаем в Кению. Оплачиваем 50 долларов, нам в паспорт ставят штамп. На борту самолета раздается миграционная косина, карточка. Ума. Да, да, она простейшая, маленькая карточка, где мы заполняем наши данные, год рождения, номер паспорта и название отеля, куда мы летим. Все. Мы это подаем на миграционной службе, ставят штамп в паспорт, оплачиваем ровно 50 долларов наличными. И начинаем свой отдых, то есть никаких Дуже все легко. и в загале Кения, так розуміє, вона открывает двери для украинского туриста абсолютно не обмежуючи в якихось то документах и в не ставлячи перепоны в плані да. ни вопросов питань. Ну, Что касается Кении, майже мы все зарисовали. Еще хотелось бы напомнить про то, что у нас, вернее, у вас, зрителей, есть возможность в бонус получить еще очень яскравую экскурсию, которая стоит 230 долларов. Если вы забронируете тур до Кении сегодня, это может забронировать. Это быть конкретно я правильно понимаю? Да. Отель называется Sandy's Tropical Village. Отель находится, повторюсь, в одном из лучших регионов Монбасы. Это Малинди называется, там, где самые яркие пляжи, там, где коралловые... Сады, то есть там национальные морские парки, поэтому любители снорклинга будут просто потрясены красотой вот. Отель работает на все включено, это именно тот отель, о котором я говорила, где потрясающее питание mm -hmm. Отель бунгального характера, то есть на самом деле чудеснейшее место Он априори у нас идет по супер цене вот. Желающие могут увидеть на букинге, что он стоит совсем других денег. У нас пакет стоит от, от около двух тысяч долларов за двоих. Вот. И плюс к и без того чудесным условиям еще мы дарим. Сафари на, на двоих, на троих, ну, в зависимости насколько человек бронь. Да, более. абсолютно бесплатный сафари в парк Цаво. Парк Цаво это один из самых больших, самых старейших и ярких парков Кении, с, где, прожива, где огромная концентрация животных и удивительная природа. Ну, у меня вопрос вот по, про погоду, какая там погода, мы не спросили, сколько градусов и насколько теплая вода. Вода у них 26-27 градусов круглогодичная, ни ниже, ни выше. То есть действительно приятная очень температура. И температура воздуха также держится около 30 градусов, плюс-минус 1-2 градуса. Ну, в основном это 30. Дожди там крайне редки. Дожди бывают в апреле и в, до середины мая. Вот сейчас же там как раз самый высокий сезон. Мало того, что погода отличная, также сейчас проходит чудо природы, миграция животных, поэтому те, кто поедет в октябре-ноябре, в ноябре, смогут почувствовать, увидеть, прочувствовать одно из самых больших чудес света, миграцию великую животных, это когда... Тысячи, десятки тысяч животных бегут с Масаймара через реку. Вот, но ну, я думаю, все видели на картинках mm -hmm. сафари, когда вот именно стада огромный зебр, буйволов. Вот это проходит вот прямо сейчас. Поэтому как раз очень удачное время для путешествия. Что еще нужно вот, знать про кения? Вот Собираем мы чемоданы, собираем мы с собой. Что, вот, знаете, вот must have того, что нужно взять или что нужно знать? Хороший солнцезащитный крем берем, потому что солнышко там яркое. Вот, можно обгореть в раз. Э -э обязательно ну, в принципе, каких-то must-have нет, если честно. Вот. Какие-то предосторожности по поводу комаров, их там практически нет. Или в любом отеле специально есть... Называется? Ну, ну Фу розетку, фумигатор, да, фумигатор, да, фумигаторы, и опрыскивается на всякий случай. Обязательно каждый отель имеет балдахин, вот, то есть перед сном его красиво развешивают, это уже такой сказочный элемент, да, даже дешевые троечки имеют эту сказочную волшебную кровать. Вот, нужно, по поводу дна, не нужны никакие тапочки, потому что нету ни осколков, ни ежей практически, вот поэтому солнцезащитный крем это наверное самое главное вот и все-таки даже туристы которые не берут отсюда сафари но решат его взять там взять какую-нибудь теплую кофточку потому что в парках сафари жарко не бывает это 25 24 градуса угу. вот и удобную одежду с собой взять потому что однозначно однозначно за такие невысокие цены я думаю туристы приехавшие в Кению на сафари такие отправятся. А вот если не, вообще бывает акклиматизация, нужен ли какой-то один или два дня на акклиматизацию, или в принципе мы нормально адаптируемся? Адаптируемся нормально, во-первых, из-за того, что нет разницы во времени. Это уже огромное преимущество. То есть сейчас абсолютно нет разницы, зимой плюс один час. Угу. Вот. Температура... Ну, если, конечно, лететь зимой, то в любую теплую ну, страну, конечно, если прилетать, да. то акклиматизация будет исключительно от перепада температуры. Вот, в остальном плане воздух у них с не повышенной влажностью, то есть изнуряющей жиры нет, поэтому аккли... акклиматизация очень, очень легкая. Очень легкая, да. Ну... А скажите, взагали для кого можно рекомендовать аккаунт? То есть для якого туриста? активного, пассивного, это может быть семейный починок, или больше такой, дослежный. Вы знаете, в том-то и дело, что страна настолько уникальна, настолько поразительная, что сюда можно отправить абсолютно любого туриста. Вип-турист может поехать в Малинди и восхититься высоким уровнем отелей. Вот Я же говорю, отели заточены да, под вид туристов, которые едут из Штатов и Европы, поэтому здесь можно не переживать. Также, если это молодежь, мы можем выбрать северную Мамбасу, где город пестрит ночными клубами и барами и отправиться, то есть каждый вечер можно ходить развлекаться, да, скучно не будет. Молодожены могут опять-таки выбрать более тихий регион, ватаму или Малинди, и наслаждаться закатами, восходами, и красотой природы вокруг. Тем более молодоженов там любят, обязательно в каждом отеле есть шикарные программы для молодоженов с романтическими ужинами и так далее. Вот. Семьи с детьми... Также им будет интересно, во-первых, пологие заходы в воду, нет перепадов температуры, нет никаких опасностей в океане там, в виде ежей или какого-то кусючего плантона, или тем более акул, там их нет, просто вот большое количество фруктов для детишек. И детская инфраструктура, mm -hmm. что немаловажно. Здесь много очень мини-парков, прямо вот недалеко от отелей. Это и и фабрики сходить, интересно посмотреть, павильоны бабочек, маленькие э, мини-парки, где можно погладить львят, поиграться с ними, или там маленьких гепардов и прочих... Э, Пока что безопасных шоу. Ну да, маленькие только что родившиеся, то есть в этих парках можно с ними коммуницировать, поэтому маленьким детям я думаю будет очень интересно. Вот, то есть, Это не утомительные экскурсии, они находятся прямо вот в пределах Монбаса, ехать там 20-30 минут. Вот, и вот на картинке вы... Вот, видите, да, самая, да. это самая, наверное, популярная картинка в интернете да. по поводу того, что жираф вместе с тобой завтракает, обедает и ужинает. Да, это поразительнейшее место. Mm -hmm. Это, наверное, must have. Это не дешевый must have, конечно же, потому что переночевать здесь стоит порядка 500 долларов одна ночь. Но Находится это недалеко от Найроби, столицы Кении, и тут много жирафов, то есть отель, видите, в таком э, древнем колониальном стиле выстроен, там высокие потолки, шикарные номера, и на завтрак туристам даются специальные мешочки с кормом, жирафы приучены, жирафы очень ласковые, они лезут прямо в окно столовой, Человеку И человек, собственно, дает специальный корм ему Жирафы любят целоваться очень Поэтому если ему протянуть лицо, он обязательно поцелует в щечку То есть они очень ласковые, очень нежные вот. Также помимо того, что с ними завтракаешь, выходя из гостиницы, можно с ними прогуляться То есть они с удовольствием идут на контакт с человеком Пытаются от своей шеи тереться от тебя То есть потрясающий, потрясающий отель и не менш потрясающе хотел сказать. Была у нас розмова про Кению, действительно так дуже яскраво и звабливо выглядели выглядали у нас На фотографии. Наша розмова добігла конца и мы должны поставить крапку на сегодня. Але помните про эту акцию, которую мы вот это, это. про которую рассказывали мне разово, про то, что если mm -hmm. вы сегодня забронюєте тур до Кении, вам до Подарунку, можно сказать, будет додана еще и экскурсия у сафарии, вартость якої складає 230 долларов, или даже от 230 навіть если бути будете точнее. У нас была Анна Зборанська, это глава від, від департаменту, оператору TPG, говорили сегодня про Кенео, рассказали про цены, которые есть там, ну и про разные ну, такие вещи, которые могут вам понадобиться. Тож не перемикайтесь, мы сделаем небольшую паузу, после чего до вас вернемся. Bamba, Bamba Baba Bamba, Baba